Всем привет, дамы и господа. Сегодня я бы хотел э, по... порассказывать немного о танке Т-54, о танке ИС-8. Э, да, их, конечно, сравнивать нельзя, но придется, потому что два русских танка, у меня абсолютно одинаково на них опыта, и я решил немножко о них рассказать. Итак, давайте рассмотрим. Э, средний танк э, Т-54 я считаю лучшим танком среди так уровней. Э, Uh, с 8 у него достаточно плох плохая броня в башне, так же как и в корпусе. Спокойно пробивает uh, даже восьмой-седьмой уровень. Но по урону... Да, давай сначала рассмотрим прочность. Что-то я побежал сразу. Прочность у СТ на 50 хп меньше, чем у тяжелого танка. Uh, масса тоже меньше у 54 четверки. но потому что все-таки тяжелый танк средний Абсолютно одинаковые лошадиные силы, абсолютно 700 лошадок. Я знаю, что с 8 у нас будет очень медленный. Максимальная скорость 56. Я с этим соглашусь, но примерно 60 тоже разгоняет. А вот с танком с 8 я не соглашусь. У него не 56 километров в час. 50 он никогда не разгоняет, даже если я вот играл в топовой комплектации. Топовая комплектация. Абсолютно в топовый играл. И поэтому не очень считаю этот танк лучшим. Он 50 никогда не разгоняет. Вот, давайте посмотрим дальше. задняя э, Скорость поворота. градусов в секунду 48, а тут 28. Разница в 20 градусов в секунду. Но вот эти вот 20 градусов очень даже могут помочь на поле боя. Итак, Давайте перейдем к самому важному, что к чему, о чем я хотела бы с вами сегодня поговорить. Это о бронировании. Бронирование э, у Т-54 лучше. Лучше, заметьте, лучше. У среднего танка лучше бронирование, чем у ИСа-8, чем у тяжелого танка. Итак, давайте рассмотрим. Бро бронирование башни. 120 в лбу, 80 в в бортах и 45 в корме. А теперь давайте рассмотрим уса восьмого. 120 в во лбу, 80 в, э, в бортах и 60 в корме. Я знаю, что 60 в корме башни. Так, а теперь давайте рассмотрим корпус. Э, брони... Э, ой. Приняшу свои извинения, э, все наоборот. Теперь давайте рассмотрим броню башни. Броня башни у 54-ки 200, 180, 65, а у ИСа 201, 145, 50. Поэтому я говорю, лучше, конечно, так 54-ка, он более маневренный, более шустрый. А для того, чтобы понять, хороший ли этот танк, смотрите видео, видео, которое было до этого, вчера. Скорострельность орудия. У 54 больше, но урон поменьше. Поэтому примерно альфа-дамаг будет одинаковый. Ну, сейчас мы их рассмотрим орудие. Скорость и поворот башни. Очень маленькие у ИСа. Обзор. Обзор тут вообще в 10. Разница в 10 метров. Вот дальность связи. 730 у Т-54. И 440. 440 у ИСа 8 -го. Итак, давайте сейчас рассмотрим их орудия. Итак, давайте продолжим. Вот орудие, которое слева у нас будет от Иса 4, от Иса 8, другими словами. А справа у нас будет АТ-54, на котором я сейчас катаюсь. Вот. Разница в 120 Вот у Иса 3. О, блин, у Иса 3. У Иса 8. 122 калибр. А у Т-54-100. А, пушка у 54 9 А у ИСа 8-го, 10 уровня. А, пробитие. Да, есть разница в пробитии и уроне. Я не, ну, не говорю что-то против. Вот. Да, соглашусь. Урон побольше. Но скорострельность разница в скорострельности. Сведение у этого орудия получше будет. Я вам хочу сказать. Потому что поставив... Поставим. Сейчас покажу вам. Сделав э, орудийный досылатель, просветленку и стабилизатор, можно стрелять с вертухи спокойно, э, даже не заморачивая голову на, э э, на этом. Так, время сведения. Ну вот, вы сами заметили. Ну и масса, конечно же. Да, ребята, масса у танков абсолютно разная, но все же я считаю пятьдесят четверком лучшим танком девятого уровня. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на полях сражений, всем удачи, всем пока.